Мы с вами затронем очень важную тему, а именно главные вопросы, связанные с использованием биоэнергомассажера. На данном семинаре а, вы получите ответы на многие а, вопросы, которые очень часто встречаются при использовании данного аппарата. А, ну а данную лекцию, данный онлайн семинар а, сегодня нам будет помогать переводить очаровательная, очень красивая и очень милая девушка, которую вы все знаете и очень цените. Это наш переводчик Юлия. Пожалуйста, поприветствуйте ее. Также сейчас в онлайн с нами на связь. Юля, прекрасно выглядит спасибо, что вы сегодня также с нами. Ну что ж, также сегодняшний онлайн-семинар, дорогие друзья, для нас проведет высококлассный специалист Международного бизнес-колледжа ФАХО. Это специалист научно-исследовательского института традиционной китайской медицины Пекинского университета моксотерапии и иглоукалывания. Также это специалист, который на протяжении 17 лет уже делится своими знаниями по использованию традиционной медицины, по использованию различных видов и методик, которые помогают человеку оставаться здоровым. Я уверен, многие из вас ее уже знают, многие из вас уже успели посетить ее семинары, и она наверняка уже успела вас очаровать не только своей красотой, но и своими знаниями. Поэтому, дорогие друзья, под ваши нескончаемые разноцветные лайки, под ваши домашние аплодисменты, пожалуйста, встречайте, специалист Международного бизнес-колледжа ФОХО, мисс Ван Фан. Здравствуйте, дорогие партнеры, здравствуйте, дорогие гости корпорации ФОХО. Всем доброго времени суток. в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 эту лекцию и надеемся, что многие из вас прибегали к использованию данного способа. Дорогие друзья, каждый раз, когда мы находимся в командировке, люди подходят с вопросами о биоэнергомассажере.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 Uh, дорогие друзья, у некоторых возникает вопросы следующего характера. В процессе прохождения сеанса биоэнергорегуляции по телу возникают uh, легкие ощущения онемения. А несет ли это за собой какого-то рода риск? Uh, в данном случае нет, не несет. Почему? Потому что эти ощущения, они сродни э, традиционному китайскому способу, такой как игла укалывание. Вы знаете, что биоэнергомассажор на самом деле используется уже в более чем 80 странах и регионах мира. Конечно же, биоэнергомассажор имеет соответствующие сертификации безопасности для того, чтобы быть использованным в этих странах.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 Дорогие друзья, вообще на чем основана работа биоэнергомассажера? Биоэнергомассажер, он преобразует электрические импульсы в биотоки, которые полностью совпадают с э, электрическим зарядом клеток нашего организма. Поэтому таким вот образом, так как происходит соответствие электрическому заряду клетки, наша клетка может пополняться, скажем так, энергией, подпитываться ей. Также достигается эффект проработки меридиана, то есть возможность сделать их проходимыми, в результате чего...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 Плюс здесь как бы, да, важно понимать одну фразу, то есть профилактика, то есть предотвращение, профилактика предотвращения, то есть профилактика появления тех или иных заболеваний. Сходка меридианов, которые проходят по его телу, является очень хорошим способом. Почему? Потому что это поможет человеку предотвратить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 Подскажите, пожалуйста, можно ли ему проходить сеансы биоэнерго Жировик – это опухоль. Соответственно, мы должны понимать, какая это опухоль. Это доброкачественная опухоль или злокачественная опухоль. Если э, жировик – это опухоль, да, если она зло качественное, то нельзя э, этому человеку проходить сеансы на бэт. Итак, э, но ну а если этот жировик является доброкачественным, то тогда можно использовать биоэнергомассажер, можно проходить сеансы биоэнергорегуляции. Бальзамам помогают активизировать циркуляцию крови в организме, помогают э, рассеивать, скажем так, застои крови в э, организме, э, имеют детоксикационный эффект. Ду, ду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 Дорогие друзья, следующий вопрос тоже очень хороший, и наверняка тоже этот человек, он... 嗯 имеют внутри такие чувства сопереживания к другим людям. Вопрос заключается в а, следующем. А, моей тетушке в этом году 65 лет, подскажите, пожалуйста, а можно ли ей проходить сеансы биоэнергорегуляции? Итак, здесь нам с вами важно очень понимать. Uh, есть ли противопоказания или нет. То есть первым делом мы убеждаемся, что противопоказаний нет, и если их нет, то тогда можно. Но, Но дорогие друзья, мы с вами здесь должны обратить внимание на следующее. Uh, в данном случае возраст, uh, скажем так, uh, не маленький, назовем это так, поэтому... Uh, в процессе проведения сеансов регуляции, особенно также в, процессе начали, в начале, когда мы только начинаем э, проводить эти сеансы, нужно запомнить, что интенсивность должна быть минимальная и время проведения сеанса биоэнергорегуляции минимальное. То есть еще раз, интенсивность минимальная, время минимальное. Друзья, но также очень важно э, непосредственно подкрепление еще продукции, для внутреннего применения. Почему укрепить наш организм тоже? например эликсир феникс например линджи или три драгоценности после того когда мы Провели сеанс биоэнергорегуляции. Собственно, нужно uh, подкрепить организм полезными питательными веществами. Итак, 嗯? можно ли проходить сеансы био?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 клетки поджелудочной uh, и uh, на нашу эндокринную систему. Uh 嗯哼, дорогие друзья, и в данном случае также мы можем сказать, что биоэнергомассажер для тех людей, которые страдают с сахарным диабетом, он имеет вспомогательный эффект, вспомогательный характер. Каким образом? То есть он помогает регулировать сахар в крови и также помогает, скажем так, предотвратить осложнения, связанные с данной проблемой. Но, конечно же... Не следует забывать а, еще о продукции для внутреннего применения. Это а, Гаосен, это эликсир феникс. А, наше питание. А, то есть не стоит употреблять очень калорийную пищу, а, либо обязательно нужно контролировать а, питание. ]那... Uh, color, uh uh -huh. Соответственно, дорогие друзья, стараться больше uh, кушать, например, овощей, добавлять фрукты в питание.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 Дорогие друзья, следующий вопрос тоже необычайно интересный и, 呃, наверняка, у многих он найдет свой отклик. 还是问, 经常做经验通, вопрос? заключается в следующем. Подскажите, пожалуйста. Имеет ли биоэнергомассажер какой-то косметический эффект? Можно ли биоэнергомассажером проводить сеансы э, регуляции косметического характера в области лица? его очень Итак, используют биоэнергомассажер, проходит сеанс биоэнергорегуляции, замечает следующее, что их кожа. Э ,经常做 э, на самом деле, результат по улучшению качества кожи замечается не только на самом лице, но и по телу действительно замечаются э, изменения в лучшую сторону. 各位有没有发现每次你做完经毛痛之后你的皮肤就特别的气血充足不润光着 дорогие друзья замечали ли вы 呃, что после прохождения сеанса биоэнерго регуляции ваша кожа такая словно насыщенная она 呃, со здоровым приятным румянцем замечали ли вы за, за собой такое 经毛痛能够激活我们人体的新人代谢激活细胞的活性增加我们 ]皮膚的细胞的除氧能力. И что делает биоэнергомассажер? Он активизирует энергиолюции и кровь в нашем организме, активизирует клетки нашего организма, врезает румянцем и хорошего качества. И соответственно,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 появление морщин, то есть замечается, что э, сдерживается проявление морщин и их даже может становиться меньше. О, буду. Итак, дорогие друзья, э, хотелось бы сказать следующее, что на нашем лице проходят меридианы, есть огромное количество биологически активных точек, э, есть нервные окончания, поэтому э, не рекомендуем вам, э, скажем так, заниматься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 Продвинутый курс обучения по практическому применению биоэнергомассажеру. Так вот, как раз на нем специалист международного бизнес-колледжа рассказывает, каким образом проводить данную технику.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 Uh Итак, следующий вопрос тоже очень интересный и волнует огромное количество людей, в частности мужчин. Итак, вопрос заключается в следующем. Подскажите, пожалуйста, при воспалении предстательной железы, при гипертрофии предстательной железы, можно ли проходить сеансы биоэнергорегуляции?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 Учащенное мочеиспускание uh, ⁇ это uh, болезненные мочеиспускания uh, и порой даже uh, uh, неконтролируемые мочеиспускания. Uh, и uh, иногда бывает, что действительно ситуация это усугубляется. и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 还有是城府的这个位置吗这几个穴位它就可以很好的去刺激一线细胞刺激我们的前列线让前列线的细胞活跃起来让起到一个活血化鱼的让它热起来慢慢的就对前列线它的一些问题又很好的修复了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 Люди, партнеры, наши гости рассказывали о том, что даже после одной процедуры э, бывало так, что э, уходило ощущение боли при мочеиспускании, либо учащенное мочеиспускание, но здесь мы хотим сказать следующее, что мы все с вами разные, ощущения могут быть у нас разные, э, и результат, соответственно, у каждого может быть свой.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 Почками. Поэтому какую продукцию еще здесь рекомендуем к подкреплению? Это самцин и три драгоценности. Но, жизни, вещи, и, конечно же, в данном случае еще рекомендуется меньше употреблять каких-то продуктов, раздражающих наш организм. Сыдите, uh, сыдите, И меньше, uh, стараться употреблять еще uh, соленых продуктов. Uh, дорогие друзья, uh, собственно. Если да, употреблять продукты соленые, в данном случае, это может негативно сказаться да, на работе почек, поэтому на это нужно обратить внимание. я Тейгоши, uh, uh, Вот, стараться также кушать поменьше сладкого. Uh, и еще uh, можно употреблять пищу, продукты, uh, которые имеют черный цвет.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 Дорогие друзья, мы говорили о том, что биоэнергомассажер помогает ускорить циркуляцию крови, помогает устранить застои, то есть рассеивать застои в крови.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 Uh, дорогие друзья, у, у женщин часто бывает у кого-то больше, у кого-то меньше uh, различного рода проблемы, связанные с uh, женским здоровьем с гинекологией. Дорогие друзья, какие могут быть проблемы по гинекологии, точнее с чем они могут быть связаны? Итак, это могут быть проблемы, связанные с маткой, проблемы, связанные с влагалищем, также проблемы, связанные с тазовой областью у женщин. Дорогие друзья, у нас в технике обучения есть воздействие на такие точки на такие места как апаяс меридиан, меридианы даймай как точки баляо как точки точки ченьфу в данном случае это воздействие на эти точки благоприятно будут благоприятно будут для женского здоровья. 嗯, дорогие друзья, также в данном случае рекомендуется еще использовать тампоны Guifey, Жемчужина Принцессы для того, чтобы произвести процесс очищения. Биоэнергомассажер также помогает нам в процессе детоксикации, в процессе очищения нашего организма, а, матки, маточных труп, яичников и так далее. 啊, дорогие друзья, также мы обращаем внимание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 -то проблемы, то Дорогие друзья, если вот собственно есть у вас проблемы по гинекологии, по женскому здоровью, вы можете использовать биоэнергомассажер. При этом также не забывайте, пожалуйста, использовать энергетический бальзам и наносить энергетический бальзам на область низа живота, на точке боляу.